приветствую всех кто смотрит этот эфир мы продолжаем тему полезных навыков практик знаний позволяющих каждому человеку повысить свою ресурсность или приумножить или раскрыть свои возможности силы права которые бы поддержали вот в, то, в том процессе, который сейчас происходит, вас в том, чтобы ваши выборы, сейчас ради чего мы все это делаем, и мы это делаем уже я, в частности, уже достаточно много лет, для того, чтобы... Мы влияли, могли влиять, и это влияние реально отображалось в реальности ситуациями, событиями, какими-то результатами, чудесами. Вот, в Во сторону ну, человеческой жизни, качественной жизни, жизни, в которой есть смысл. Вот если бы это все циклом, скорее всего, мы так и назовем, да, то я бы цикл вот, вот, действия, навыки, знания, которые помогают человеку сделать жизнь такой, чтобы в ней был смысл. И сейчас в связи с событиями, которые происходят в мире, наверняка ну, многие вещи, которые известны давно, и про них давно рассказывают, предупреждали. Но, наверное, каждый из нас думал, что мы не доживем, это будет не при нас, а у нас все будет ну, нормально. Вот. Сейчас очень ярко видно, для того, чтобы было нормально, нужно а, что-то делать. А, кто-то, а, не знаю, там, пишет петиции, кто-то используют, может быть, еще какие-то рычаги, кто-то просто сидит дома на кухне и думает, что же дальше, как же жить, я предлагаю конкретно вкладываться в свое состояние и выходить на, на, на достаточный уровень полномочий, позволяющих определять реальность, в которой мы Живем. Я вас уверяю, что все, что происходит в мире, отнюдь и абсолютно не является случайным. Это есть результат спланированных сильно заранее, задолго. План построен нам много десятилетий управления человечеством. Что мешает нам, как представителям человечества, управлять своей жизнью и выбирать реальность, при которой бы, во-первых, перестать передавать полномочия куда-то, куда мы не знаем, что нам придумают. Во-вторых, а во начать применять эти же полномочия и ресурсы для того, чтобы... Это тоже надо разобраться, дорогие мои. это Не так просто выстроить жизнь, подумать, простроить так, чтобы это было гармонично и хорошо, не только для вас, равновесно для других людей, вообще для мира, там, для природы и так далее, для наших потомков. Вот. Сегодняшний наш прямой эфир посвящен очень конкретной теме. Это а, то, что мы назвали вертикальный поток. А, Когда-то давным-давно, когда я вышла, в принципе, на эту тему, а, это относится к тем вещам, которым меня никто не учил. Это а, приходило а, оттуда и приходило в процессе моей деятельности, когда я а, достаточно уже долго а, вела свои курсы а, авторские, и одна из тем, которую мы прокачивали в процессе тренинга, это был родовой поток. И что я хочу сказать, вот по опыту уже достаточно большому и по количеству людей в разных странах, которые прошли этот курс и опыт, который они получили, результаты, которые получили, по своим наблюдениям, я могу сказать, что очень у многих в вот первое какое-то взаимодействие с родом происходит просто на уровне «здравствуйте, здравствуйте, вот так вот вы какие, оказывается». Вот. Кого-то там предки встречают радостно, кого-то хмуро, кого-то строго. Самая печальная история с людьми, у которых то, что называли «изроченной». То есть, или проклятый род, да? то есть, когда вот захудал, еще были понятия такие род. Вот, вот это действительно трагическая история. Ну, человек-то, он первый раз проходит, он не знает, как может быть по-другому. А я понимаю, то есть, я в своей жизни вот катастрофический случай видел только один раз в жизни. И там пришло два предка, два предка достаточно замученного несчастного вида. Вот. И э, это был мужчина достаточно уже в... не молодой, не знаю, он, может быть, в районе 40, а у которого не было детей. И вот впервые я подумала, что, наверное, у него их и не будет, и, и непонятно, надо ли ему помогать, чтобы у него там сложилась семья и дети. А, потому что для того, чтобы у ребенка была нормальная судьба, там ой-ой-ой, сколько надо было разгребать. То есть прям трагическая была история. А, и вот этот родовой поток вот, там мама папа, бабушки-дедушки, прабабушки-продедушки и так далее, этот поток, когда он выстраивается, он а, встает за спиной человека, и он выглядит такой, как, ну, не знаю, там, у кого по-разному, такой, сужающийся к спине трубой, такого благословения света состоящего из благословений предков многих поколений. То есть то, что мы можем не помнить головой. И, кстати говоря, вот сейчас достаточно популярна версия, что вообще человечество высели заново на Землю после катастрофы середины второй половины XIX века. Поэтому дальше про бабушек, про дедушек никто ничего не знает. Я вас уверяю, потому что всякими трансовыми практиками, прошлыми жизнями я занимаюсь неприличное просто количество времени. Вот. И просто личный опыт огромный на эту тему. Так вот, если бы это было так, поток бы останавливался на четвертом поколении. Он не останавливается, он идет дальше. То есть понятно, что какие-то странные события в 19 веке происходили. Тем не менее, родовая память в нашей генетике, она есть. Это вот то, что я могу сказать точно. И есть еще один поток вертикальный, на который как раз я выходила, когда, когда человек нарабатывает связь с родом, когда поддержка, благословение, сила рода начинает чувствоваться, помощь предков идет. Очень часто, когда человек восстанавливает связь с предками, кто-то из предков начинает помогать, обучать. Вот в Казахстане там одну девочку, например, ее прабабушка учила прям видовству. Причем, ну, совершенно точно могу сказать, что то, что, что был, а, а, ей во сне передавала прабабушка, во-первых, работала абсолютно, было простым и эффективным, во-вторых, нигде ни у кого больше я таких практик не видела. То есть это был действительно родовой поток. Вот, и когда я, вот я шла-шла-шла наработка, и в какой-то момент я вдруг увидела, поняла, почувствовала, что есть еще другие предки, есть еще другой поток. И вот эти другие предки другой поток, он уходит вверх. И я начала пробовать с теми, кто со мной занимался уже достаточно давно, и у кого родовой поток уже был качественно сформирован. Мы начали делать практику вертикального родового потока, это то, что сейчас очень популярно у славян, родноверов, вот кто, кто вот, наши там русичи, да, вот наш Бог нас рабами не называл, сворожьи внуки вот эта тема, да. Но я и на нее выходила не через чьи-то концепции, а просто, понимаете, если бы этого не было, оно бы ниоткуда не взялось. Поэтому вертикальному потоку там наверху есть связь с божественными предками, с теми, кого можно считать смело богами, и с кем у нас есть родство, продолжением кого мы являемся. Поэтому чисто по, практически по своему опыту, потом уже, я позже пришла там, к, начала изучать вот эти все Велесовые книги и так далее, и так далее. Вот. Сначала это был практический опыт, и... Изучение, обработка полученной информации разных совершенно людей в разных городах и странах, не знающих а друг друга. Я им не рассказывала, как вообще, что их ожидает. Просто говорю, давайте вот такая практика, попробуем, что будет. И они уходили в вертикальный поток, и а, там была связь. То есть, ну, чем, а, там, там есть в таком потоке тоже есть сияющие предки. У каждого разный световой потенциал, да, из проживших жизнь. Но практически в каждую, кто сейчас дожил, вот, есть прям сияющие великие предки в роду. Бывает баланс там по одной ветке больше, по другой меньше, вот. А вверх там только сияющие, там божественные души, там наше собственное высшее Я. И, в общем, вертикальный поток на самом деле я хочу сказать, практически бесконечен. Если вот этот поток, он конечен, идет через связь с Землей. Если взять сознание человека, вот, вот как яйцо, представьте, большая часть яйца, это будет подсознание. На данный момент вот так вот это ну, выглядит. Тоненькая пленочка, похоже, почему на, на куриное яйцо. Это сознание, разум, то, что мы можем... Ну, чем мы воспринимаем, э, да, и чем мы думаем, и так далее. И э, верх, вот то, что в яйце там пузыречек такой, да, воздушный, это сверхсознание. Оно бывает, знаете, да, чем взрослее яйцо, как бы это ни странно звучало, тем меньше э, часть жидкой и больше воздушный мешочек. Вот э, такой, и э, подсознание связано с землей. А, а сверхсознание, соответственно, связано с небом, с космосом. И когда, если идти по предкам, которые воплощались на Земле, идет через Землю, через подсознание проход есть, а когда идет в божественные предки, и, и, и я не уверена, что это прям супер такой правильный термин, но он общепринятый. На самом деле это можно убрать э этикетки и просто говорить, а что же это за... Ну, за души такие, да, почему они так, такие огромные и так светятся. Вот, ну, самое понятное и обще, общеупотребимое, это вот наши божественные предки, боги. Вот, почему боги, потому что там ни у кого не один, понимаете, там наверху не один, там их несколько. И еще раз повторю, это есть связь через кровь, через, через генетику. Вот, и э, с Высшим Я у нас связь, ну, наверняка слышали, да, есть такое понятие серебряная нить, то есть это наш дух, то есть то, что вечное бесконечное, и то, что здесь на земле находится, это небольшая часть того, что мы есть. А, и практика выхода на контакт со своим Высшим Я а, и знакомство вообще с тем, кто вы есть на самом деле, если рассматривать себя не только как вот, вот это тело, да, котором мы сейчас находимся на земле, а вообще кто мы есть, какие у нас полномочия и возможности, я хочу сказать, что, конечно, у нашего Высшего Я знаний, возможностей, ресурсов, энергетики, мудрости, опыта и так далее, просто, ну, это несопоставимые просто вещи. Какими бы вы не были умными, простроенными, грамотными, энергетично прокачанными и так далее, по сравнению с тем, кто мы есть там, это вот прям, не знаю, там каких-нибудь 2%, 2-3%. Все остальное есть там. И для того опыта, который мы здесь получаем, того, что у нас есть, достаточно. Но когда мы выстраиваем связь с Высшим Я, это дополнительная страховка. Почему я сейчас это даю на видео? Это серьезная штука. Когда я начала только это показывать, мне приходили угрозы о том, что мы тебя уничтожим. Вот это нельзя, вот ты не имеешь права давать это людям, это опасно, это нельзя, там, ну, просто там убьем, уничтожим, раздавим и так далее. Вот. Я даже, помню, тогда удивилась, потому что мне не казалось, что это такое уж прям, знаете, что-то такое прям... Архи прям, знаете, я не знаю, там, бином Ньютона я открыл. Тем не менее, угрозы были очень серьезные, когда я внутренне просто выбрала, что я буду это делать, потому что вижу в этом смысл, вижу результаты, понимаю, что это дает человеку, вот. И угрозы прекратились. Сейчас эта практика дается достаточно а, спокойно, комфортно, без каких-то там угроз и каких-то предъяв. Еще раз, что дает вот этот самый вертикальный поток связь с высшим я, связь с божественными первопредками, некоторая страховка. Есть еще вещи, но которые бы, в общем, тоже дают определенную защиту и силу. Не все из них я могу рассказать на камеру и в прямой эфир выдать, я думаю, что ну, ну, вам понятно почему, да, что есть какие-то вещи, которые передаются очень индивидуально. От сердца к сердцу нужно, чтобы был хороший, качественный контакт, определенная страховка. Вот данную практику пару лет даже назад я бы на видео никогда бы не сняла. Она относилась к сокровенным. Учитывая, что сейчас происходит, я выкладываю вот ее, даю ее в открытый эфир, ощущение, что это добро. Итак, дорогие мои, в чем смысл практики? Все очень просто а просто первое, это вот пока я говорила, почему я <смех> столько времени потратила на объяснялки, потому что мы как устроены. Человек рассказывает, если у вас нормальное образное мышление, у вас начинает выстраиваться образ. То есть вы уже родовой поток за спиной, в какой-то степени простроили, пока я говорила, как это работает, что там есть светящиеся души, которые более сильные, могут быть и не светящиеся, но а, благословение предков, да, вот таким потоком в спину, вот такой прям вот опоры, поддержки, а, он а, проходит. Второй поток выстраивается вверх, выстраивается очень просто. Первое, концептуальное понимание вообще, что вот, ну, это все условно, тем не менее, вот э, этот образ так работает. Высшее Я где-то там наверху, божественные первопредки где-то там наверху, на небе. Да? Небо – это не небеса, это там, где нет бесов, то есть где бесам нету доступа. Поэтому мы обращаемся в небеса. Вот где-то там на небесах наше Высшее Я – и э, божественные первопредки. То есть пока я говорила, формируется образ, да, что вот это есть, есть мы, есть некоторая связь. Вот вы прямо сейчас можете, кто, э, да, мы все попробуйте закрыли глаза и представили вот эту вот связь э, с э, своим высшим я, с божественными первопредками. Вы можете. Обнаружить эту связь, не обнаружить эту связь. Если не обнаружили, значит произошла какая-то потеря связи, блокировка. И сейчас это случается часто, именно поэтому я даю эту практику сейчас. И если вы обнаружили эту связь, то она может быть тоже разной. Тонкой, темной, светлой, плотной, широкой. Там Она как-то выглядит. Вот закройте, пожалуйста, глаза. Кто успел хорошо, кому нужно чуть больше времени, закройте глаза, визуализируйте. Просто представьте, не бойтесь ошибиться, а представьте свою. Вот если над вами вертикальный поток, вот не вы его, знаете, там тянете, а вот просто либо он есть, либо его нет. Не надо подгонять опыт под правильный ответ. Любой ответ правильный, нужно понять, что конкретно у вас. Визуализировали? Соответственно, дальше в принципе разницы нет. То есть хороший поток, ну плотный, светлый там, да, тонкий поток, темный поток, либо его вообще нет. Темный это перехват управления, это значит где-то какое-то внедрение. Бывает еще поток в сторону уходит, это тоже перехват управления. Ничего страшного, вы говорите так, по кону доброй воли, я выбираю сейчас, это мой ресурс является, это часть меня, это связь с моим высшим я. Поэтому я выбираю а, вложиться в качественный, устойчивый канал связи со своим высшим я и божественными первопредками. А, и дальше вы просто представляете мысленно, образом начинаете как бы подниматься, а, лучше это делать с закрытыми глазами, вверх, как бы прокладывая, как тянете, знаете, как зов, вот, вот что вам это надо. И вы вот, как кто-то пробуривается, кто-то летит, у каждого по-своему, кто-то быстро все сделал. Все молодцы. Главное, у кого канал был, то вы его расширяете, наполняете светом, проходите сейчас мысленно вверх до своего Высшего Я. Можете там оглянуться, почувствовать. Мой первый опыт встречи со своим Высшим Я был совершенно потрясающей историей. Мне уж пришло много. Потребовалось время, чтобы э, действительно понять, что, что, с кем я общалась, что это было. Это было удивительно. Э, удивительное ощущение, которое не похоже на то, что в книжках пишут. С собой знакомство очень интересно. Вот. Вы можете ну, почувствовать, увидеть, что-нибудь спросить то есть какой-то установить контакт со своим высшим я. Вы можете спросить у него, есть ли что-то очень важное прямо здесь и сейчас, что прям срочно важно, необходимо сделать там, с мыслями, со своей жизнью, со своими выборами. То есть что-то что очень важное, если есть, просите у высшего «Я», чтобы вот оно вам показало или подсказало, Смотрим а, оттуда, с, как бы глазами высшего Я, смотрим на себя а, в, в обычной реальности, как вы выглядите. Если что-то где-то вокруг вас есть темное, неприятное, таким лучом света, широким лучом света сверху, а, высветляем, вычищаем поле. Прочувствуйте состояние, которое сейчас у вас, вы все еще находитесь там, вот, в, где живет ваше высшее я. Прочувствуйте, создайте контакт, прям как-то взаимодействуйте ближе. Специально не говорю, как именно, вот как у вас пойдет, сделайте. Для первого раза вполне достаточно. А, просите, заявляете о том, что вам важно находиться в связи, в связи связке с самими собой, с, со своей высшей сущностью божественной, а, и обратно вы опускаетесь, как бы, ну, образ у меня такой, как, знаете, вот, как на луче, на потоке, вот, как бы, пронося вот эту энергию. Но сраняйте канал. вернулись в тело, почувствовали, представили, ощутили, что у вас что продолжается? Так что-то с прямым эфиром у нас было. Да, на всякий случай проговорю еще раз. Да, про практически все фильмы современные голливудские, на которых сейчас выросло там уже несколько поколений мужчин, это абсолютно я сам. Один против армии, самый умный, самый быстрый всех, там я не знаю, там руками голыми передавил, всех победил. И а, это закладывается как некий образ супергероя, к, то, к которому нужно стремиться. И потом, когда в жизни мужчина делает что-то не настолько крутое, а, как в этом фильме, он начинает чувствовать неудачником, и он начинает отказываться от каких-то возможностей, пусть это все будет не про вас, а, которые а, а, они существуют, они объективно, но чтобы ими воспользоваться, например, нужно попросить о помощи или поддержке, или, или там, посоветоваться. Вот, а, то есть это на самом деле имело бы смысл с этой программой разобраться, она не очень полезная. Но вот эта вот история, да, это, это вы сами, это ваш ресурс, вы точно никак не, не можете себя унизить, обратившись к своему собственному высшему я, к своим собственным высшим божественным предкам. И этот канал, то есть по обращению, то есть чем отличаются светлые от темных, вот а, светлые без обращение за советом за помощью кроме там случаев связанных с гибелью там идет подстраховка автоматическая все остальное человек должен сказать да вот как бы хочу там понять подскажите помогите там хочу увидеть пожалуйста тогда сразу идет поддержка помощь вот это можно практиковать вот эту практику можно делать время от времени как медитацию прочищать этот канал а, наполнять его, это, это, это будет потихонечку а, формировать другое состояние ваше в Яве, а, более спокойное, более м, простроенное, и ответы на важные для вас вопросы будут приходить легче и качественней, чем это было раньше. Я много еще что могу сказать на эту тему, но не хочу размусоливать. Я думаю, что если будут вопросы, мы к этому вернемся, я какие-то э, нюансы э, дорасскажу. А самое-самое главное просто сделайте это один раз и ну, хотя бы там время от времени периодически обращайте внимание. Вот когда вдруг появилось ощущение дезориентации, что ничего не понимаю, куда бежать, что, куда.. Посмотрите, что происходит с вертикальным потоком. Закрыли глаза, визуализировали. Если нужно, почистили, нужно восстановили поток. Даже если этот поток по каким-то причинам исчез, ничего страшного. Это ваш ресурс, никто не может. Мы, понимаете, мы, мы, там, здесь только часть нас. Поэтому пока мы живы, ну как бы все, все это есть. Поэтому, а, ну кто-то что-то там как-то крышечку какую-то там, не знаю, приварил люк. Ничего страшного. Идете наверх люка, развариваете, про прочищаете, восстанавливаете канал, заявляете о том, чтобы там э, какие-то чужеродные вмешательства были запрещены, и спокойно живете дальше. Я надеюсь, этот материал был вам полезен. Я желаю вам ресурсности, уверенности, счастья и э, такой жизни, когда жить имеет смысл. С вами была Людмила Осипова, проект поле». Пока-пока.